Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы снова заехали в Токсово. Наш дом продолжает строиться, сейчас мы возводим кровлю. Кому нравится этот дом, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что мы хотим, чтобы максимальное количество людей увидела этот проект и поняло, что можно сейчас построить в Ленинградской области. В этом видео мы будем рассказывать про кровли, какую кровлю следует выбрать, скатную или плоскую, какая технология устройства плоских кровель. Расскажем поэтапно, какие виды плоских кровель сейчас бывает, что лучше, а что хуже. И расскажем особенности, на которые следует обращать внимание, когда вам делают мембранную плоскую кровлю, для того, чтобы она получилась максимально качественной и не текла. В каждом доме должна быть кровля, все об этом знают. Почему? Потому что она решает две основных задачи. Первое. Защитить дом от излишних осадков. То есть, когда идет дождь или снег, важно, чтобы это не попало вовнутрь. Чтобы в доме было тепло и сухо. Во-вторых, чтобы все строительные конструкции были защищены от излишнего увлажнения. Потому что, если они будут намокать, они будут разрушаться. В-третьих, ну, в целом, мы, люди, нам комфортно находиться в такой комфортной сухой среде, а не постоянно вот в таком в комфорте, когда водичка капает вам на голову. Второй момент, который решает кровля – это сохранение тепла внутри дома. По расчетам зачастую они говорят нам о том, что наибольшие потери тепла происходят через крышу дома, поэтому важно, чтобы крыша была хорошо утепленная и защищала дом от выхода тепла наружу, потому что в противном случае у нас в доме либо будет холодно, либо мы будем тратить много денег на обогрев своего жилища. Также существуют критерии, которые сейчас многие скажут, что они второстепенные. Я считаю, что они тоже важны, и можно отнести их к основным дом с красивой крышей, существенно дополняет вот внешний вид дома, увеличивает его стоимость, ну и в целом такую эстетику, на него приятно становится смотреть. Я не говорю конкретно про плоские кровли, бывают кровли скатные, дико красивые, супер. Вот только что ездили на объект, дом в стиле райта, крыша вот эта вытянутая, с большими свесами, ну прям придает дому вот это вот основное, что ты видишь в этом доме, это вот эту крышу. Стены не важны из чего. Поэтому вопрос эстетики при устройстве крови стоит учитывать и материал который будет лежать сверху его геометрия это очень важно для дома поэтому если вы строите дом отдавайте внимание этому вопросу второй критерий это теплотехника то есть сколько тепла теряет крыша при ее эксплуатации здесь я считаю что крыша скатная и плоская будут равны и по своим характеристикам потому что Слой утеплителя можно применять разные, исходя из задач будущего дома, исходя из теплотехнического расчета. Мы, например, зачастую на плоских кровлях делаем слой утеплителя минимум 200 мм ЭППС, в скатных кровлях тоже где-то 200-250 в зависимости от задач будущего дома, от расчета, от необходимости дополнительного утепления при различных теплопотерях. Что хочу сказать в целом. И есть такой небольшой, возможно, небольшая разница в том, что в мембранных плоских кровлях утеплитель запечатывается между двумя бетонными конструкциями. Допустим, здесь у нас снизу плита перекрытия, слой утеплителя сверху стяжка. То есть утеплитель запечатан, не подвержен какому-то намоканию, механическому повреждению. Вот он есть там один раз и навсегда срок его службы более 50 лет. В скатных кровлях зачастую применяются минераловатные плиты, срок службы у них чуть-чуть меньше. Возможен риск разрушения при каких-то протечках, потому что ну, при намокании минеральная вата начинает разрушаться. Но считаю, что это такое маленькое отличие, на которое не стоит делать упор при выборе конструкции будущей кровли вашего дома. Но имейте в виду, что здесь утеплитель лучше защищен. Вопрос эстетики – это дело каждого. Да? То есть кому-то нравятся скатные, кому-то нравятся плоские покрытия. С точки зрения верхнего покрытия, вот сейчас, если вокруг мы посмотрим, мы, во-первых, увидим, все дома выполнены только со скатной кровли. В целом в Ленинградской области Вот тренд на устройство скатных кровель последние там, 10 лет был, наверное, 95% объектов. Это были скатные кровли, сейчас плоские, чуть-чуть набирают оборот. Поэтому сейчас мы видим скатные кровли, какой-то дом покрыт металлочерепицей, здесь у нас керамическая черепица, сзади у нас мягкие битумные покрытия, материалы хорошие, имеют хороший внешний вид, хорошо вписаны в архитектуру дома, у каждой скатной кровли есть такие элементы как водосточная система, какая-то подшива снизу сбоку, все это как бы ярко выделяет и отличает каждый дом со скатной кровли. плоской такого нет, плоская это минимализм, со стороны улицы, с фасада вы увидите только парапет, само покрытие кровли вы никогда не увидите, потому что вы не можете снизу заглянуть вот так вверх, что тут находится, все, что находится наверху крыши, увидит только владелец этого будущего дома. И здесь есть вариации различные вы можете сверху постелить газон можете насыпать щебень разного цвета можете положить террасную доску или какой-то керамогранит все это дело каждого каждый подбирает под себя что он хочет увидеть на этой крыше и еще таким Явным преимуществом является то, что его можно со временем заменить. То есть сейчас вы хотите положить террасную доску, положили, со временем решили построить, построить тут мангал, доска будет гореть, поэтому заменили ее на какую-то плитку. На плоских крышах можно выполнять вот такие зенитные фонари. Они позволяют проникать свету в дом и создавать внутри вот такую солнечную атмосферу, когда на улице достаточно холодно. В то же время, мне кажется, внешний облик дома сильно улучшает вот такие красивые, стеклянно-алюминиевые элементы. Ну Четвертый критерий, о котором я говорил Это возможность эксплуатации крыши Здесь, конечно, плоская выигрывает У скатной однозначно Потому что ее можно использовать Под те задачи, которые вы захотите Допустим, можно сделать лужайку на крыше И летом на ней загорать Можно сделать зону барбекю На которой выйти совместно с семьей Пожарить шашлык там, или с друзьями время провести Можно сделать какой-то очаг И зону релакса да, Для того, чтобы понаслаждаться видом Но в целом плоская кровля это тот же участок земли, только таким с таким подъемом над вашим домом. Ну и для тех, у кого есть видовые участки, участки на холмах, с видом на леса, на какие-то... Озера или водоемы, как, допустим, вот здесь можно да, посмотреть, как отсюда раскрывается хорошо вид. Участки как раз с плоскими кровлями позволяют вот этот вид раскрыть лучше, создать более высокую смотровую площадку и наслаждаться тем домом, который вы построили. Посмотрите, что здесь получается и при выборе кровли для вашего будущего дома опирайтесь на те критерии, которые я сегодня для вас перечислил. Сейчас расскажу три наиболее популярных технологии устройства плоского кровельного покрытия. Первое это битумные рулонные материалы. Технология пришла к нам еще со времен Советского Союза. Конечно, сейчас она стала лучше, материалы стали качественные. В основе лежит рулонный материал, который приплавляется при помощи горелок к финишному кровельному покрытию. Зачастую применяется в два слоя. Из минусов скажу, что большое количество швов очень сложно проконтролировать сразу качество выполнения есть потенциальные риски разрыва этих швов потому что они являются таким наиболее слабым местом в этой технологии выполняются достаточно быстро есть риски опять же невыполнение качественных стыков сложно проверять в общем эту технологию в то же время есть ряд плюсов это самый бюджетный вариант можно найти много мастеров, кто работает с этой технологией. Если найти хороших людей, можно сделать качественный результат, но этого ну, есть риски в общем допустить ошибку. Мы эту технологию применяем достаточно редко, пару объектов делали, больше желания особого нет. Второй вариант – это ПВХ-мембраны. Материал основан на уже такой композитной основе. Применяется под различные задачи, соответственно, и подбирается под них. Он может использоваться под зеленые какие-то газонные насаждения. Может быть балластным, может быть безбалластным. На него можно сверху укладывать там, террасную доску или какой-то гранит. В зависимости от задачи подбирается уже сам финишный материал. Технология достаточно быстрая, по цене она сейчас находится так вот, посерединке. Чуть-чуть дороже, чем битумные, рулонные материалы, но существенно дешевле, чем ТПО. Срок службы порядка 50 лет. Мы на своих объектах применяем их, наверное, в 90% случаев. Делаем ПВХ-мембраны, по моему мнению, это сейчас такой хороший материал, оптимальный по цене, хороший по качеству, можно его проверить. Есть различные технологии, которые позволяют быстро выявлять протечки на крыше, допустим технология контролит э -э, в общем технология хорошая, кому нравится я бы рекомендовал на своей крыше применять именно ПВХ-мембрану ну и последний материал по своим свойствам лучше, чем два предыдущих то есть он более устойчив к ультрафиолету менее подвержен каким-то разрушениям, не плавится на солнце, ну очень хороший материал действительно, но по цене он существенно выше, чем ПВХ-мембрана процентов наверное на 40-50 поэтому мы такой материал редко применяем, для наших задач достаточно ПВХ мембран. Почему он дороже? Потому что комплектующие все производятся за рубежом. Технология в России такая не обкатанная. Один завод вроде есть в Нижнем Новгороде и все. Поэтому такие мембраны мы не применяем и всем рекомендую применять ПВХ мембраны, потому что опять же больше специалистов есть по ПВХ, по ТПО, специалистов очень мало на рынке. Расскажу более подробно про ПВХ-мембрану. Технология, значит, следующая. Снизу наплавляется пароизоляция, потом делается слой утепления, делается слой, который создает разуклонку по крыше, устанавливаются водоприемные воронки, подкладочный слой и сверху финишный гидролизационный слой. Что важно на каждом этапе. Слой утепления минимум 200 мм. Встречал кровли, на которых делают 150 По теплотехнике считаю, что это мало конечно можете провести расчет стоимость дополнительного слоя в 50 миллиметров утепления не такая великая Поэтому рекомендую делать минимум 200 в Ленинградской области для того, чтобы вода с крыши сходила в воронки, которые вы установлены. На крыше делается разуклонка. Есть разные технологии, есть э, слоуп плиты, которые идет конусные, по ним сводится в воронку. Есть сухие стяжки, то есть это рассыпается керамзит, по ним укладывается ЦПС. Есть полусухие стяжки, то есть это приезжает раствора насос, на месте ребята замешивают цемент, песок, воду, заливает выравнивают и сразу формируется разуклонка. По моему мнению, технология с полусухой стяжкой самая лучшая, потому что, во-первых, она делается быстро, во-вторых, по экономике она сопоставима с, э, сухими, с сухой стяжкой, слоу-плиты будут дороже, в-третьих, она более жесткая. То есть я стою на крыше, могу попрыгать, она не скрипит, ничего не гуляет, слоу-плиты они скрипят, Наступил где-то, она прогнулась, там собралась лужа, полусхи стяжки, по-моему, вариант лучше. Рекомендую применять их Следующий момент это применение воронок с подогревом а, То есть в зимний, осенний период Когда днем вода тает, зимой замерзает Есть риск замерзания воронки Которая остановит сток воды со всей крыши Лучше применить воронку с подогревом Мы на всех проектах это ставим Которая позволяет не беспокоиться в этот период Что что-то пойдет не так У вас вся водичка будет уходить в крыш, с крыши в воронку И все собственно, нормально будет жить Энергопотребление здесь не существенно поэтому рекомендую применять такие воронки. Ну и последний момент – это применение правильной мембраны. Как я и говорил, мембраны решают разные задачи, где-то с балластом, где-то для травы, где-то под плитку, где-то под доску, где-то вообще без покрытие. У меня был пример. На одном из объектов мы построили для нашего заказчика крышу под будущий балласт, э, натянули мембрану и ушли с объекта. Он планировал сверху потом положить доску. Так как стройка немножко затянулась, там был сильный ветер, мембрану просто подняло, и она чуть не улетела. Понятно, мы приехали, ее обратно закрутили, сделали сразу сверху покрытие для того, чтобы ситуация не повторилась. И сейчас все в порядке. Но если вы планируете вообще не делать сверху никакого балласта, то лучше применять безбалластное покрытие. Если вы хотите сделать газон, как, допустим, здесь, можно увидеть, что даже мембрана немножко другого цвета, она желтая, специальная для газона. Если вы планируете применять вот газон или что-то еще, подбирайте материал конкретно под вашу задачу. На сегодня все. С вами был Марат. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если вам интересна тематика строительства, пишите комментарии или какие-то вопросы. Мы их читаем и на них обязательно снимем видео, если оно зайдет. Всем хорошего дня, всем пока!